Банде Гурупада Дандам Бхакта Бинда Саман Нитам Сри Чайтана Прафум Банде Саходитам Сри Нанда Нанда Нанга Банде Радика Чарона Атитананг пабуны бхавишнаби бьюхо намо нама. Мукан грим. Ятке патамаханг банде пармаха ананда Нараяна москитто норунча иванороттама, Девинсара сватингвасам тато ужайоху мудир, Шанкхирта не Кисна котоподеше, Гаврия гуру дхьям сада паривабхагнам авиштотухм тетхас падам сивавиринчанутам сараньям виита тиам панотопал вабадибутам банде махапурсуте чаруна асвиндам ятпадапаллабанакачанда Пурнанурагро сасагро сарумурти, сарадикам икада Кришна Чайтанна Прабху нитаананда, Сядь дойдя до Андаросибасади, Гаура Хари Хари Хари Хари Хари Хари Аджануламитабужо канокахада то шанкитаной капиторо камала ятакшо вишам бару дижавару жуго дхарму палоу банде ягат приакару Кришна Кришна Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам Сура భವರಪ ಸధನರನం గంగతరంగరಮणಿಯ జటకಲపం గರనిరతరభిగషి తభಮభగం నాರಯನು ప్್ರయಮణంగ ಮದపరం ಬರನಸ ВАГИ-СА-ЖУСЬ-ВАДАНИ ЛАКСМИР-ЖА-СВАЧА-БАКСЯ-СИ ЖАС-Я-СТЕ-ДЕ-САМБИТТВАМ-НИ-ШИНГА-МОХАМБАЖИ ХАРЕ КИШНА ХАРЕ КИШНА КИШНА ХАРЕ ХАРЕ ХАРЕ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare прия, приобъя, санжо, гујанаму, сока гнина тадапи Вамонофами бадами табодасу жогам жасмад брия приобиог сангог жанмо шокагнина саколжани суга жамано дукчоу садам Шри Шрила Бхакти Сидханта Сарасвати и Дакур Такор Парамахамса Джагадгуру сказал, Люди невежественные, и мы обязаны Но помочь им избавиться от невежества. избавиться от невежества. Если мы не будем помогать им, вместо этого будем давать им то, что послужит их падению, это крайне опасно. Если мы будем давать им почтение, деньги и так далее, мы должны стараться помочь им так, чтобы они осознали свою собственную сарупу, чтобы они совершали Кришнабаджан. Прахупад часто говорил, что я рассказываю Харикатху не для того, чтобы собирать деньги, чтобы это ни было еще для того чтобы заработать себе славу, моя харикатха — это мое служение. Я слуга моего гуру махараджа. Если вы послушаете то, что я говорю, вы осознаете. То есть повышно можно осознать по тому, что он говорит по его харикарте, что он является истинным севаком, истинным слугой. И Прабхват объясняет, что его харикатха — это его возможность служить Гуру Варги. Своей харикатхой я служу Гуру Варги. Люди в большинстве своем не готовы совершать Харибаджан, и это вполне естественно для них. Никто не презирает их за это, потому что... Никто не обвиняет их за это, потому что мы знаем, что преодолеть влияние майя крайне сложно. Сам Богоманщик Кришна говорит об этом. Лишь тот, кто полностью, по-настоящему предастся мне, сможет пересечь океан материи. Говорит Кришна, «Наша проблема в том, что мы не верим, к Кришне, не верим в Кришну на 100%. Мы не можем предаться Ему на 100%, не можем поставить себя в полную зависимость от Него». Люди спрашивали Прабхупаду, «Почему Бхагаван не отвечает нам, не отвечает нашим молитвам?» Потому что мы не можем на 100% положиться на Бхагавана. Именно поэтому он и не вступает в взаимодействие с нами. Как только мы предадимся на 100%, сразу же Бхагаван, мы получим ответ от Бхагавана. Он придет к нам во сне или в каком-то полусознании. Я могу рассказать много, перечислить много случаев которые не оставят сомнения в том, что Богован действительно существует, что Он присутствует здесь. Парам Пуджипат Кеша, когда еще был Брамачаре, Винод Бихаре, открыл Небольшую организацию Виданта Самити в Калькуте. И Кешва Гуса для этого снял комнату, помещение помещение. Именно там он установил эту организацию. Гауди Виданта -самити. В то время не было денег. Но было столько энергии. Столько решимости, что я обязан проповедовать учение Гауранги. У меня что-то подобное. Я не преданный, но у меня столько желания проповедовать. У меня не было ни денег, ничего. Я даже ездил без билетов. У меня не было денег на билет, на поезд. Тем не менее, у меня было столько желаний и решимости печатать книги. Бхагаван знает И это, он свидетель. So books, no Итак, Шаокешал Господь Мухарадж хотел, проповед... хотел проп... печатать книги, но у него не было на это денег. Однажды один из его старших духовных братьев пришел навестить его. Шаокешал Мухарадж был очень рад видеть его, он гостеприимно встретил его. Начался разговор, но Кеша Мухарадж поддерживал разговор, но внутри он переживал, чем угостить его. Сегодня Кадыши, нужно бы предложить ему какие-то фрукты, но абсолютно ничего не было. Он поддерживал разговор, но про себя он переживал. Что же предложить ему? между тем он зашел на веранду и увидел как воробей бросил там небольшой кошелечек все кеша махарадж. Удивился, подошел к мешочку, к кошелечку, открыл, а там были деньги. Он расплакался. Деньги, там достаточно денег. Он заплакал, а затем подошел к своему духовному брату и попросил его подождать немного. Мне нужно сходить до магазина и кое-что купить. Итак, он купил фрукты, купил цветы, предложил все богованы, и предложил своему духовному брату. И это не единственный случай. Их бесчисленное количество. Даже в моей собственной жизни подобное происходило. И поэтому я на 100% уверен, что мне нужно самому о себе заботиться, потому что я знаю, что это сделает Богован. Если мне нужно что-то, если мне нужно печатать книги, если нужно исполнить какое-то служение, Богован обеспечивает все. Богован кого-то вдохновляет, и через него приходят средства. Таким образом, несмотря на то, что я, у меня абсолютно ничего не было, я смог издавать книги и заниматься служением. Итак, Прохопат объясняет, что если человек даже на 50 процентов, всего лишь на 50 процентов обусловлен, или на меньше даже процент, тем не менее все равно до конца он не может зависеть от Бхагавана до конца прийти а под э, предать себя Бхагавану. Постарайтесь осознать эту шлоку, сядьте в уединенном месте и повторяйте Харинам. Гуру Варга покажет нам все. Так Прабхупад заключает, что все проблемы возникают в нашей жизни из-за отсутствия стопроцентной веры в Бхагавана. How, how Люди в этом мире все равно, что... Они все равно, что бросаются с раскаленной сковородки в огонь, стараясь освободиться от страданий. Они пытаются сами разрешить свои проблемы, но если они полагаются на свою силу, на близких. Но подлинное решение проблем заключается в предании Господу. Мы пытаемся разрешить проблемы, но... Мы просто бросаемся в огонь с раскаленной сковородки. Мы никогда не сможем сами найти решение своих проблем. Лишь когда мы предадимся чистым, гу преданным гуру и вам, все проблемы разрешатся. Но мы в это не верим. В такой процесс решения проблем мы не верим. И именно тогда мои молитвы достигнут Бхагавана. В настоящий момент этого не происходит, потому что я нахожусь в обусловленном состоянии, а Бхагаван на трансцендентном уровне. Как же как же одно может прийти во взаимодействие с другим? Между нами огромная, бесконечная пропасть, потому что материя и трансцендентная несравнима, несопоставима. Так или иначе, <coughs> мои молитвы <coughs> не достигают Бхагавана. <coughs> Именно поэтому я должен молиться чистым преданным. Они услышат меня и попросят за меня Господа. <coughs> Дживо объясняет, что Бхагаван находится на трансцендентной платформе, и нам с нашей материального уровня не достигнутся до него. Do, why, why Можно I подумать, если я все равно, мои молитвы все равно не слышит Господь, зачем мне вообще молиться, зачем мне совершать баджан, зачем заниматься духовной практикой, если Господь для меня все равно недосягаем? Кришна пракрита анандамая. Он ничего не знает о материальном мире, о внешнем мире. имеется в виду, что он постоянно погружен в прему и у него нет времени на материальный мир, потому что единственное, то, что должен делать Бхагаван Кришна, это а, обмениваться любовью с Браджаваси. У него даже нет времени заниматься расправой над демонами, расправляться с демонами. Он полностью погружен в игры с Бражаваси. Так для нас получается большая проблема, что молитвы не достигают Кришны. Наши молитвы, у нас нет вдохновения от этого совершать баджан. Но Джива Гасвампад объясняет, что именно по этой причине Бхагаван посылает чистых преданных, Саду, Гуру, Вашнавов, и Саду приходит сюда, в этот мир, и видит, ищет тех, кто готовы откликнуться на духовное знание. И таким людям он начинает помогать. Он рассказывает Харикатху. Я часто цитирую шлуку, в которой говорится, что материальные уста то не то могут то произнести трансцендентный харинам. <speaking in foreign language> <language> Также в Бхагаватам там говорится, что по-настоящему разумный человек избегает материальное общение. Если члены семьи, материал, материалисты, братья, сестры, родители, если я буду близко общаться с ним, придет конец моей духовной практики. Поэтому лучше поддерживать определенную дистанцию вообще не с ними. Итак, разумен, по-настоящему разумен тот, кто не испытывает никакого вкуса к асад-санге, к неблагоприятному общению. Он хочет общаться лишь с саду. Именно такого человека можно назвать разумным. Почему же он стремится к общению с саду? Потому что он не говорит о материальных вещах, он не говорит о материальных выгодах и потерях. Он не учит, как наслаждаться изощренными способами. Он лишь рассказывает харикатху, которая помогает возвысить сознание и достичь такого уровня, когда мы сможем понимать трансцендентные вопросы. Поэтому по-настоящему по разумный человек постоянно находится в поиске саду санги. Но сейчас я бы сказал, что в мире сформировалась колоссальнейшая проблема, что под именем саду санги происходит Асад санга. Может быть, в мире тысячи тысячи матхов, но это еще ни о чем не говорит. Гаудия матх там, где чистый преданный. Если в матхе нет чистого преданного, каков в нем смысл? Куда бы чистый преданный не отправлялся на проповедь, он строго следует всем правилам предписаниям, без всяких компромиссов. Он и не идет на компромиссы в ситханте и в очаране. Если я сегодня пойду на компромиссы, возможно, на, на какие-то маленькие вещи, какой-то маленький-маленький компромисс. Завтра я пойду еще на большие компромиссы, а послезавтра еще пойду на компромисс. И таким образом я растеряю все, я больше не смогу следовать всем правильным предписаниям. Поэтому я так строг, и в этом проявляется моя любовь к вам, моя строгость, мои э, строгие слова. Это моя любовь. Если вы это понимаете, вы останетесь, а если нет, ну, вы можете идти. Я так или иначе не могу вас обманывать. Итак, Джива Гасвами Пат объясняет, что «Бхагаван посылает в этот мир чистых преданных Джаганат, обеспечивает нам саду сангу». Потому что других, другого способа нет для развития Джива. Она будет читать, она не сможет обрести, читать трансцендентные книги, она не сможет обрести то, что необходимо. Именно поэтому Джаганатх посылает сюда чистых преданных, которые и ищут тех, кто готов принять духовное знание. Памятование so so – это бхакти, а забвение – это не бхакти, то, что противоположно бхакти. Если я люблю, если я кого-то люблю, я думаю о нем, я помню его, а если я не люблю, я естественным образом забываю. Если я люблю Бхагавана, я естественным образом помню о нем. Конечно же, не может быть так, что я повторяю Харинами и не помню о Боговании. Если я люблю, я постоянно помню о нем. Как о своих детях, вы думаете, вот мой ребенок идет в школу, и, но мать никогда не забывает о нем, она постоянно переживает, за... придет ли он вовремя, надо приготовить ему обед. Или когда жена ждет мужа, он должен прийти. 5 часов и нужно встретить его нужно приготовить все для его прихода то есть это материальная любовь но даже здесь это работает когда есть любовь есть смотрите прийти и смотрите идут вместе памятование и любовь идут рука об руку это практически синонима Личные спутники Бхагавана приходят в этот мир по желанию Господа. Люди здесь не следуют харме, они следуют адхарме. Они выбирают ложных гуру, которые казалось бы, учат То есть люди, стремясь наслаждаться, попадают в самые низы ада. Материальные наслаждения ведут в ад. Вашнавы грехастхи очень осторожны, и поэтому они очень сильны, очень могущественны. Например, наш Бхактивинат такор Он был еще более возвышенный, чем те, кто приняли отреченный образ жизни. Например, также Джанна Мухарадж. Он был грехастхой. Женатым человеком, тем не менее, он действовал как Ачария. К нему приходили величайшие мудрецы, чтобы получить его совет. Даже в Йесадево Госвами пришел к нему за советом. Джанак Махарадж был царем, семейным человеком, но в то же время он был лучшим среди риши. Его звали Раджа Риши. Раджа означает царь, и а плюс риши, получается Раджа Риши. Это очень высокий титул. Он был царем, и в то же время риши. Из-за зависти мы не готовы выразить почтение те, кто его достойны. Даже сейчас, возможно, существует саду, которым, которых нужно почитать, стоит почитать, но никто этого не делает из-за зависти. Но из этого мы никогда не сможем совершать баджан, потому что мацария, зависть ⁇ это самый страшный враг. И, как правило, мы, мы видим, что чистых преданных, хороших преданных критикуют. Кешева Гаслай Махарадж говорил. Я не ездил на Запад проповедовать, но он так прославлял своих духовных братьев, братьев Шилу Бона Госвами Махараджи. Госвами Махараджи, как, как они проповедовали на Западе, какую революцию они там произвели. Мой духовный брат Бон Госвами Махарадж произвели эволюцию во всем мире своей проповедью. То есть он, он так, так хвалил их, так восхищался ими. Посмотрите, сколько любви, никакой зависти. Если сердце маленькое, вы не можете почитать других в соответствии с их качествами. Имеется в виду по почитать тех, кто достоин этого. Мы должны почитать вайшнава. Мы должны почитать великие качества в них, но мы, нам это не нравится делать. Мы, нам нравится хвалить себя. Но это не вайшнавизм, говорит Прабхупат. Итак, из-за узости нашего сердца мы не готовы восхищаться трансцендентными качествами окружающих, имеется в виду преданных. Но посмотрите, как ведет себя чистый преданный. Если вы попытаетесь проверить его, заберите у него все. Он... Mm. Это никак на него не повлияет. Он свободен как ребенок, непосредственен как ребенок. В этой шлоке говорится, что те, кто отвернулись от Бхагавана, бегут за материальными наслаждениями. И если какой-то саду предстает перед, перед ними, они не готовы следовать саду. Саду говорит, пойдем, я покажу тебе самые лучшие наслаждения, которые не будут способствовать твоей деградации. Но они не готовы. Итак, поэтому проповедник говорит, что люди в большинстве своем невежественные, и мы обязаны, мы занимаем положение места Саду, мы обязаны помогать им. Почему вы называете меня Саду? Потому что я нахожусь, то есть я нашел одежду Саду. Нет. Саду милостив. Он настолько добр, что если вы откроете его сердце, там будет одна милость. Саду всех видит как своих детей, дочерей, сыновей. И он дает необходимое лекарство каждому. Каждому в соответствии, в соответствии с болезнью человека. Он дает лекарство так, чтобы эта бездушная душа могла с комфортом совершать баджан. Потому что когда комфорт заканчивается, она больше не может, не готова следовать, заниматься чистым преданным служением. Преданным служением. То есть, когда вы приходите, я задаю all of you can have Почему? Потому что я хочу понять, в каком состоянии вы находитесь, что вам нужно для того, чтобы вы совершали баджан, как я могу вам помочь в этом, так чтобы вы спокойно совершали баджан, без неудобств для себя. Итак, мы зависим от саду, потому что саду рассказывает трансцендентную харикатху, которая, которая уничтожает наши анартхи. Когда они уничтожатся, мы почувствуем свободу. Веса Дева Госвами послал своего сына Шукадева Госвами к Джанаке Махараджу за советом, за наставлением. И так многие, многие выдающиеся саду приходили к нему. А Бхакти Такур, когда он был в укладе жизни домохозяина, он был гуру для для многих таким образом не надо рассматривать греха с хашем как нечто грязное все зависит от того насколько мы можем поддерживать стандарты сделать так чтобы Бхагаван захотел э, обратить на нас свой взор а два это также было греха шинева сочаррия Расикананда Прабу, Шамананда Это не Я многое хочу сказать, но, я, I I I но I я должен говорить в соответствии с временем и обстоятельствами. Если я буду говорить все, что хочу, сухой то есть, фи, я, то есть я должен смотреть на тех, кто меня слушает. Готовы ли они понять то, что я хочу сказать? Итак, Бхагаван посылает в этот мир чистых преданных, которые помогают нам своих харикатхой. Они проливают любовь на обусловленную душу. Любовь чистого преданного нельзя сравнить с миллионами отцов и матерей. У вас было много жизней, и в них в каждой жизни были родители. Если вы все эти жизни, родители со всех жизней, поместите на одну чашу весов, а любовь Гурудева на любовь Вайшнава на другую чашу весов, любовь Вайшнава перевесит. Те, кто по-настоящему удачливы, получают любовь Гуру и Вайшнава. Другими словами, они получают so любовь Бхагавана. Своей харикатхой Вайшнавы обрубают оковы, которые связывают обусловленных душ, и освобождают их от материального существования. Тем не менее, остается вопрос, вы говорите, что Бхагаван трансцендентен, а обусловленная душа Пракрита материальна. Соответственно, она не может вступить во взаимодействие с. Бхагаванам. Но что насчет Гуру и Вайшнавов? Ведь в Шастрах сказано, что и они трансцендентные. Ведь они тоже относятся к категории Апракрита. Они нематериальны. Так как же разрешить это противоречие? Джива отвечает. Слушайте внимательно. Для того, чтобы освободить обусловленную душу, вайшнав не падает. Он не падает в этот материальный мир. Он не бросается за живой в огонь. Казалось бы, что вайшнав приходит в этот мир и живет в обыкновенной мирской жизнью. Но вайшнавы обладают видением будущего, они могут видеть, что будет с нами в будущем, и в соответствии... То есть вайшнавы не прыгают к нам в вагоне, где мы горим. Они понимают, что мы чувствуем, они понимают наше положение. Например, в семье идет постоянная ссоры. Муж и жена ругаются. Какие-то проблемы семейные. Махапрабху для, говорит, чей-то дар Махапрабху описывает, что всюду сейчас, всюду огонь, пожар. Возможно, Гуру Вишнава не придут жить к вам в вашу семью, но когда они смотрят на нас, когда посмотрят на вас, когда они увидят, посмотрят ваше лицо, полное, ваши глаза, полные боли, они осознают ваше, ваше состояние, ваше положение или кто-то страдает из-за болезни. Много-много разных проблем, много разных страданий. Кто-то кого-то избил и страдает. Когда Гуру Вашнавы все это видят, видят <связывание> людей страдающих, они чувствуют боль, боль человека. Несмотря на то, что они, возможно, не живут в семье, где, происход... то есть, где страдают люди, то есть, но они все равно осознают, что происходит, какую боль испытывают люди. И видя это, они молят Бхагавана помочь нам. Джива like Гасамибат like like в связи с этим говорит в Сандарпахах, like вы как во сне bad, видите хороший Good или bad, плохой сон. Можно видеть какой-то кошмар и видеть, как страдают люди, но даже во сне иногда приходят какие-то решения, проблем. Джога с вами подговорит, возможно, люди страдают в семейной жизни, но огонь, который ждет людей, членов семьи, не обжигает Чистого преданного. То есть когда Саду видит страдания человека, он дает решение проблем, но он не бросается к ним в огонь. И в этом определение Парамахамса. Парамахамса не означает, что он видит, что кто-то страдает для того, чтобы ему помочь, сам бросается в эти страдания, в этот огонь. Нет. Гуру и вашнавы, Парамахамса, вашнав может помочь человеку, страдающему человеку, и сам не погружаться в страдания. Гурудева Патита Паван, спаситель падших. Почему его так называют? Потому что он помогает тем, кто падает, тем, кто пал. Но сам он не падает. Если он не падает, то гуру его уже назвать нельзя. Саду no всегда находится в связи с Кришной. Их сердце ⁇ сам Кришна. Поэтому, kind of несмотря небо, на занятость Кришной своими играми, <coughs> Кришна посылает нам сюда гуру, он дает нам столько возможностей на самом деле, не только то, что он посылает сюда гуру. Прежде всего он принимает форму Баларама, а Баларам распространяет себя Навасудева, Шанкару, Прадюмну, Анирудху, Басудев Ананта Прадьюмна затем принимает форму Махавишну. Махавишну также форму Вишну, а затем Гарбадакашая Вишну. И Гарбадакашая Вишну контролирует, управляет каждой брамандой. И затем Бхагаван возлежит в океанских водах и находится в сердце каждого. То есть посмотрите, все это устроил Бхагаван, все это настолько сложное мироздание, мы не можем себе комнату обустроить, а он обустроил целые миры. И таким образом I все это сделал для I того, I то есть you know? таким образом он помогает нам, обусловленным say, дживам. Udhavji Maharaj, Udhavji Maharaj, you know, Итак, беседа Яду Махараджа и Аватхута Брамана, Аватхута Саньяси. Настоящие парамахамса извлекают урок из всего, что видят. Что бы ни происходило с ними, вокруг них, они принимают как урок. Вчера so <coughs> <coughs> мы говорили о том, как сталкивается с проблемами слон. Бхагаван говорит, чтобы вы не делали, чем бы вы ни занимались, сядьте и хорошо подумайте, ведь 150 все это бессмысленно. 150-этажные 150 здания, войны. Какой смысл во всем этом, во всей этой цивилизации? Все это просто бессмысленно. Если бы мы все могли совершать Харибаджан, все это не было бы нужно абсолютно. Весь мир бы превратился в Айкунку. А, мы, а люди строят фабрики, строят огромные здания. Почему они это делают? Потому что есть камма, вожделение, желание. Для того, чтобы их исполнить, они строят заводы, продают, выпускают какую-то продукцию, продают, обмениваются. И все это происходит по всему миру. А Кришна говорит, просто играйте со мной. Столько коров, так прекрасна мелодия мои флейты, а мы становимся раванами и сражаемся друг с другом. То есть всех этих проблем могло бы и не быть. Вы, сам Бхагаван говорит, вы сами занимаетесь только теми. Занимаетесь, что новые-новые привлек... при... проблемы себе устраиваете. Мы сами ответственны своих, за свои проблемы. То есть они сами, мы сами их создаем. И Бхагаван объясняет, что все эти проблемы, для того, чтобы вы поняли, что их могло бы и не быть, что вы сами виноваты в них. Когда это произойдет, весь мир превратится во Вриндаван, если только люди начнут следовать учению и читанию Махапрабху. Это, несомненно, так. Повсюду будет звучать Харинама Санкиртана, все будут любить друг друга, не будет никакого вожделения. Вожделение, кама — это болезнь. Вы встречаетесь с человеком, который полон камы, его болезнь переходит к вам, вы еще кого-то заражаете, как коронавирус. Очень легко передается от человека к человеку. И также мы испытываем такую привязанность к членам семьи и так далее. Конечно, иногда бывает так, что мы не можем отвергнуть отца, то есть мы не можем просто так взять и оставить общение с отцом и матерью. Конечно же, мы не должны этого делать, но просто нужно быть очень разумным в этом вопросе и найти хорошую, правильную дистанцию. Ко мне часто приходят. Я in so никогда никого, никого не приглашаю на харикатху. Приходят те, кто хотят. So, anyway, Также ко мне приходят люди за советом, he's и he's я очень быстро нахожу решение их проблемам. You know, Итак, вся, весь мир подобен, горит в огне. Каков смысл в организации Мировой Организации Здоровья? Вы знаете, что стоит за коронавирусом? Там стоят огромные деньги. Всюду политика, нет любви. Если бы была любовь, то не было бы никакой политики. Когда есть любовь, ее нет. Когда любви нет, начинаются сложности, начинается политика. Итак, слон, слон призывает проблемы, идите сюда, проблемы, проблемы. У нас тем же занимался наш управляющий Гашалы. я говорил ему, не зови проблемы, а он все равно звал. Now when problem are, Меня не слушали, но, когда возникли проблемы, все сразу обратились ко мне. Я не Я не все, что вы мне. Сейчас передо мной лежит Бхагаватам. Соответственно, я не могу говорить ложь. Все деньги, которые, все пожертвования, которые у меня были, я отдавал. То есть... Со мной у меня был, со мной жил преданный, который отвечал за все пожертвования, которые мне дали, я все отдавал ему. Но, то есть я доверял ему, но он не смог. В конце концов он а, не стал следовать, пал. Кто сможет слушать мою Харикатху? Мне нужен достойный слушатель. Тот, кто сможет понять то, о чем я говорю, принять то, о чем я говорю, и продвинуться. Слан падает в яму, выротую охотниками, и только он виноват в этом. Только сам слом. Теперь следующий гуру – пчеловод. Глупые пчелы. Собирают мед и строят улей. Годами, год, два года они строят этот улей. Наступает день, когда приходит пчеловод, Honey, и ломает этот улей, извлекает right? мед, и идет продавать на рынок. И... Точно -то, то же самое происходит в жизни грихаст. Тех, кто семейных людей, которые не совершают баджан, не занимаются духовной практикой, все будет разрушено. Один преданный из Франции, думаю. Он был, очень любил меня, получил инициацию от Сила Шидарга, Своего Мухараджа, и часто посещал моего Гуру Мухараджа. Он старше меня, но все равно любил меня, с почтением относился. Его жена оставила этот мир, и умерла или они развелись, я не знаю. У него была машина, и он no no распространял таким образом книги. Он включал громко Харикатху. У него не было дома, он просто and жил в этой машине и так проповедовал. Но потом он вновь решил жениться. Я видел его жену, она приехала сюда, это был 95-96 год. Она была очень юна, а он уже был в возрасте. Но В конце концов, как закончилась эта история, эта же девушка забрала у него все деньги, он лишился всего. И он опять стал таким же, вести такой же образ жизни, как, делает, как был у него до этого. У него ничего не было. И в конце концов, он, сейчас я узнал, что он оставил тело. Так люди сами приглашают проблему в свою жизнь из-за камы, из-за вожделения. Потому что если нет у нас камы, я буду танцевать даже без одежды. Если Проблема — это кама. Когда камы нет, ум свободен, то есть он, он ни о чем не думает. Как, как у детей. Так, 15-й гуру — пчеловод, который разрушает улей, которые так усердно строили пчелы. те, кто они мои 15 Гуру. О, как долго я видел? два года, я видел, что я наблюдал однажды за таким ульем, когда пчелы огромные ульи строят. И приходит какой-то человек, зажигает, что-то поджигает и с помощью дыма выгоняет всех пчел. Они улетают, и он спокойно извлекает весь мед. Те, кто не использует свои средства, свои деньги, свое тело, свое положение в служении Кришне, у них заберет все Майя. Все это, что у них есть, заберет Майя. Если они не отдают это собственноручно Кришне, не, не используют служение Кришне. Я знаю много таких случаев. В Кришнанагаре жил один старший пред... ученик Шила Бхактирита Мадхава Махараджа, примерно 10 километров отсюда. Кришнанагар совсем рядом с Майпором. Один Он рассказывал, что один преданный не он, он ничего не жертвовал, все деньги, которые к нему поступали, он откладывал на банковский счет, и никто не знал, сколько у него там денег. То есть, таким накопительством он занимался. И в конце концов он умер. И тогда, то есть он, он жил в Матхе, жил в храме. И когда он умер, а, то есть тот... и преданные и, пришли и... в храм, о, пришли в банк, чтобы, тот, чтобы им выдали эти деньги, которые откладывал от человек. И им ничего не дали, потому что не было никакого заявления, никакого завещания. И все, то есть, к чему это рассказываешь? все деньги забрал богован. То есть никому не достались, забрал богован. Если бы он, то есть, он мог бы все эти деньги завещать храму на служение, но этого не сделал. Так или иначе Кришна забрал все. Конечное учение, заключительное учение Бхагавана Уддхи можно обсуждать до конца жизни. И даже этого времени будет недостаточно, потому что она настолько глубоко и обширна. Так, а вот ход Саньяси заключает, что тот, кто разрушает пч... улей, тот, кто то есть пчеловод, наш гуру, потому что он показывает, как, что может произойти с тем, что мы делаем в материальной жизни. В следующей жизни мы можем родиться в, в любом теле, в любой стране. Поэтому не концентрируйтесь на своем теле. Я прошу вас всех, как минимум постарайтесь выйти за границы тела, материальной телесной концепции. Эту шлоку мы обсудим позже. Немного я уже рассказал о ней, но нужно рассказать более глубоко, потому что она настолько удивительна. Возможно, вечером получится поговорить о ней. Но время в действительности никак не позволяет, но бессердечно, безжалостно не помогает нам.